вместо автомобилей, когда совместно покупка дачи какой-нибудь, совместные поездки куда-нибудь, да, то есть аренда, то есть не в отеле проживания, да, а аренда виллы с обслуживанием, порой может быть более премиальное обслуживание за те же самые деньги.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 какого чего-либо дорогого, ну то есть, опять-таки, это может быть дача, это может быть садовый участок, это может быть а, квартира, в которой вы живете, это может быть автомобиль тот же самый, то есть, где показатель P на выше 10, то в этом случае а, а, лучше арендовать. Что это значит? Там, где, ну условно, квартира стоит а, 10 миллионов, а в аренду такая же квартира создается, не знаю, там за а сдается, допустим, за 300 тысяч рублей в год. То есть R в этом случае значительно выше 10, и вам выгоднее арендовать. То есть любая аренда, берете цену актива, которым вы хотите владеть, делите на стоимость годовой аренды, и смотрите, то есть если показатель выше 10, то вам выгоднее арендовать. Если ниже 10, то вам выгоднее купить. То есть когда вы вот сейчас там, меня спрашивают...